Бонни, ты тут? Ей, ты что там делаешь? Быстро имит! А -а! Быстро Боже мет... ты... мой! Ты до сих пор это смотришь? Даже Вова нашел себе девку, а ты нет. Ты думаешь, это легко? После того случая я боюсь говорить с девушками. Эй, девчуля, хочешь ко мне домой? Какая я тебе девка? Это было кошмар. Тогда давай найдем тебе девушку. Какую? Ее зовут Рей. Рей кто? Рейд Шидоу Ледженс. А ты уже задолбал меня подглядывать. Ладно, короче. Надо просто попробовать поискать на сайте знакомств. Ну ладно. Блин, тут очень много девушек. А давай по очереди их будем приглашать. Потом ты одну из них выберешь. Ладно, но я не умею с ними разговаривать. Я знаю одного мастера. Пап, ты знаешь, как подкатывать к девушкам? Ну конечно, я же как-то познакомился с твоей мамой. Расскажите, пожалуйста. Я просто пригласил ее в ресторан. Мы веселились, бухали, танцевали и так далее. Затем мы пошли к ней домой. А потом я ее. Барт, ты уже задолбал с такими шутками. Давай что-то другое. Ладно, ща поменяю. Короче, через 9 месяцев появился ты и твой брат. Это не то, что нам нужно, но спасибо. Пожалуйста. Тогда что делать, друг мой? Пойдем в ресторан. Там мы и будем звать всех девушек и выберешь себе одну. Фу, что-то я волнуюсь. Нисси, все будет окей, во. Вон к тебе идет. Привет. Привет. Ну, ты меня знаешь, я боль. Да знаю. Я на тебя даже подписана. Вау, так ты моя подписница? Хе -хе. Ага, энда. Скажи ей комплимент. Эм, э, ты не такая уродливая, как я думал. Ну ты и скотина. Дизлайк и отписка. Блин, она ушла. Ничего страшного, дальше будет лучше. Эх, походу у меня не будет девушки. О, привет, извини, что опоздала. Приветик. Привет, а ты красивая. Спасибо, ты тоже ничего. Знаешь, я, если честно, не умею общаться с девушками. Ха-ха, я тоже, у меня тоже никогда не выходило. Вау, тогда пошли веселиться. Ха-ха, это было весело. Согласен, ну ладно, пока. Стой. Еще увидимся. Это мой первый поцелуй. Да. Поздравляю, бро. Спасибо большое. Но стоп, у тебя же тоже девушки нет. Может тебе найдет? Ёх, ну, когда-нибудь-нибудь найду.